Я постараюсь сделать короткое видео, но отвечающее на все основные вопросы, связанные с этим продуктом, как его употреблять в повседневной жизни, какие положительные моменты, положительные эффекты он дает для нашего здоровья и хорошего самочувствия. Но сначала по старой доброй традиции мы поговорим немножечко о проблеме. Да, проблема, которая существует, окружает нас в сегодняшнем мире. В настоящее время это проблема загрязнения окружающей среды. Хозяйская деятельность человека становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду поступает огромное количество газообразных, жидких, твердых отходов производств, химические вещества. Эти химические вещества попадают в почву, в воздух, в воду переходят по экологическим звеньям из одной цепочки в другую, попадают в конце в концов в организм человека и там накапливаются. На земном шаре сейчас уже не существует таких действенных уголков природы с абсолютно чистой экологией, к сожалению, вы и ах. И даже вот последние исследования во льдах Антарктиды подтвердили, что даже там, даже там, Вроде бы в месте, где нет никаких производств, но даже там, во льдах, ученые обнаружили различные токсины, ядовитые вещества, именно вещества современных производств. И они заносятся в Антарктиду при помощи воздушных масс, при помощи воды, выпадают в виде осадков с других континентов, из атмосферы, которая вот кружится вокруг нашей планеты. И э, что это все значит для нас? Вещества, которые загрязняют вот, среду нашего обитания, природную среду, они очень разнообразны. В зависимости от своей природы, э, концентрации времени действия э, э, на организм человека, они могут вызывать различные неблагоприятные последствия. В кратковременном плане воздействие небольших концентраций таких веществ может вызывать головокружение, кашель, тошноту, першение в горле. Но когда такие вещества попадают в организм продолжительное время в больших концентрациях, это может привести к потере сознания, острым отравлениям и даже летальным исходам. Примерами такого действия могут являться смоги, которые образуются в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу. Реакция человеческого организма на эти загрязнения зависит от индивидуальных особенностей, особенностей организма, от возраста, от пола общего состояния здоровья, выносливости, ну и каких-то генетических факторов. Но, как правило, больше всего уязвимы именно дети, пожилые, престарелые и э, люди с ослабленным здоровьем, то есть, ну, больные люди, которые страдают какими-то недугами. При систематическом загрязнении, периодическом поступлении в организм сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. Признаки хронического отравления – это нарушение нормального поведения. То есть, если вы замечаете, что вы как-то не очень адекватно себя ведете, ну, очень сильно раздражительно, либо не высыпаетесь, да, то есть, меняются ваши привычки, а также возникают какие-то нейропсихические отклонения, ну, например, вы быстро утомляетесь, чувствуете постоянную усталость, неважно, это весна, неважно ли это осень сонливость или наоборот бессонница апатия плохое настроение вы невнимательны, вы не можете запоминать какие-то вещи не можете фокусироваться на каких-то вещах или информации вы рассеяны, вы страдаете начинаете страдать забывчивостью или у вас сильные колебания настроения то Скорее всего, я перечислил признак того, что у вас накопились какие-то токсические отравления. Это уже переходит в хроническое отравление. При хроническом отравлении одни и те же вещества могут вызывать у разных людей различные поражения. Почек, кровотворных органов, нервной системы, печени и так далее, и так далее, и так далее. Но я вас так немножечко напугал, но давайте пойдем дальше. Еще одна вещь, еще одна проблема, которая присутствует в современном мире, это недостаток определенных веществ в человеческом организме. Наш организм постоянно нуждается в веществах, которые сам он не в состоянии производить, но которые находятся в большом количестве в окружающей среде, в окружающей природе. И, как правило, такие вещества играют очень важную роль, хотя мы даже об этом и не задумываемся. И важную роль в обмене веществ или просто необходимой для нормальной жизнедеятельности. Мы нуждаемся в чистой воде, в воздухе, в свете. Мы постоянно нуждаемся в различных витаминах, минеральных добавках, химических элементах, которые поддерживают наше здоровье. Но для полноценного функционирования человека одним из важнейших элементов является кремний. В природе кремний можно встретить по всему миру, но ну, это обычный песок, Там, на пляж вы выходите, видите, но ну, это обычный песок, он окружает нас, речной песок, он состоит из кремния по большому, по большому счету. Но человеческий организм не умеет этот кремний извлекать, и он его в состоянии принимать только в коллоидном состоянии в виде взвесей. Кремний называют элементом жизни, ну если вы немножечко увлекаетесь этой проблематикой, и этой темой, то вы знаете, что наш межклеточный матрикс, один из основных элементов это кремнезиум, он формирует межклеточный матрикс. Кремний находится в каждой клетке нашего организма, он активирует процессы жизнедеятельности и он, являясь полуметаллом, отвечает в организме за стабилизацию процессов обмена веществ. Кремний называют элементом молодости не просто так. К примеру, у детей содержание кремния в организме намного больше, чем у взрослых людей и тем более у престарелых. У кремния есть очень интересная связь с водой. Молекулы кремния умеют, обладают такой особенностью, соединять вокруг себя большое количество молекул воды. А так как наше тело по разным оценкам состоит на 70% из воды, то этот феномен оказывает очень большое влияние на наше общее функционирования, на наше функциональное здоровье и физическое здоровье. Кремний попадает в организм только с пищи и усваивается только в виде коллоидных растворов. Вот это важный факт, который необходимо запомнить. И по разным источникам, по разным материалам, вот я их тут проштудировал, утверждают, что ежедневная потребность организма взрослого человека составляет 40 миллиграмм кремния. Некоторые источники утверждают, что 60, некоторые утверждают, что 20. Но вот я, в принципе, столкнулся с цифрой 40, она наиболее часто повторялась, поэтому на этом слайде я и указал. Если хотите возразить, то я бы с удовольствием получил от вас письмо, и вы бы мне... В этом письме указали источник, который точно доказал, сколько же кремния необходимо. Но факт остается фактом. Мы недополучаем кремний в нашем ежедневном рационе. Мы не едим достаточное количество пищи, богатой кремнием. И, соответственно, его не усваиваем. И он не идет в построение ну, в наши клетки, в наш неклеточный матрикс. И э, в повседневном э, питании наша потребность в кремнии не покрывается. Теперь немножечко о коллоидах. Коллоиды являются физическими и химическими основами жизни. Коллоиды – это растворы, в которых парят в виде взвеси очень маленькие твердые частицы. Все жидкости в живых системах организма являются коллоидами, если система здорова. Таким образом, красные кровяные тельца парят по нашему организму, это тоже своеобразный коллоидный раствор, и образуют вследствие этого огромную внутреннюю поверхность. Язык, который понимает наше тело, это именно коллоиды. При помощи коллоидов передается информация, запускаются определенные процессы и даже подаются сигналы нашему геному или нашим генам для того, чтобы там, начать продуцировать. Какие-то вещества, если нужно бороться там, с инфекцией, например, или там, запустить какие-то процессы восстановления э, каких-то клеточных покровов и так далее, и так далее, и так далее. А, состояние – это состояние живого организма и гарант нашего здоровья. Кремний. Теперь перейдем к нему. Если мы хотим, чтобы мы получали достаточное количество кремния в нашем рационе, то кремний должен попадать в форме именно коллоидного раствора. Раствора, потому что любая другая форма просто бесполезна. Мы не в состоянии переваривать кремний. И если вы помните ваше детство, когда вы пытались съесть песок, в песочнице или в речке или в море да то это ничего не давало кроме отвратительного вкуса во рту так кремний не усваивается 40 миллиграмм в день достаточно для того чтобы поддержать иммунную систему сохранить кости и суставы в хорошей форме улучшить кожу волосы ногти и так далее и так далее и так далее а вот теперь э, перейдем к следующему очень интересному элементу ⁇ коллоидный кремние-диоксид. Вы наверняка уже слышали об этом элементе, об этом веществе. И это вещество присутствует в большом количестве наших продуктов. Ну, к примеру, в силурон-соке, силурон-креме, в экселансии, силурон в, в присутствует. Да практически во всех, потому что мы занимаемся проблематикой межклеточного матрикса, и многие задавали мне вопрос, что такое э, кремний диоксид именно коллоидная форма. И вот э, наступил тот момент, когда я немножечко больше могу об этом рассказать, ну потому что, ну, во-первых, дошли руки, а во-вторых, э, ну, эту информацию я немножечко переварил, пропустил через себя и готов сегодня ее выдать. Пирогенный диоксид кремния, вот справа вы видите картиночку, это просто модель, как он выглядит, Си это молекула кремнезиома, вернее атом кремнезиома, О это атом кислорода, СиО2, это формула химическая диоксида кремния. Так вот, пирогенный диоксид кремния э, в природе – это рыхлый порошок белого или белого с голубым оттенком цвета. В природе он не встречается, его синтезируют. Э, он не обладает никаким запахом. При сбалтывании с водой он образует звесь, э, такого белесого немножечко цвета. Э, в коллоидной форме он применяется широко в медицине, в качестве интерсорбента и наружно при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей. Он очень широко применяется, вот это от себя добавлю, в косметологии, в питании, то есть он очень широко применяется, он абсолютно безвредный и он разрыхляет различные порошки. Он используется в строительстве, он используется в науке, он используется в наших мобильных телефонах, да, потому что он является супер непроводящим, супер но он изолирует электрический ток, то есть используется повсеместно, очень широко, очень полезное вещество в нашей повседневной жизни. Но перейдем именно непосредственно к тому, что называется фармакология, как мы его можем использовать в нашем питании, для того, чтобы становиться более здоровыми, активными и чтобы наше долголетие действительно становилось долголетием. Ввиду высокого уровня безопасности во многих странах Европы, Азии, энтеросорбенты на основе диоксида кремния представлены в форме уже диетических пищевых добавок и могут быть реализованы вне аптек. То же самое и у нас, это совершенно безобидный продукт, этот энтеросорбент мы используем, как я уже сказал, в большом количестве продуктов. Он полностью выводится из организма, он не имеет никаких побочных эффектов и используется в пищевой промышленности повсеместно, и в том числе и у нас. Важный, интересный факт по поводу этого элемента. У него есть очень большая сорбционная поверхность. Если он используется В виде интерсорбента, Все интерсорбенты на основе Кремния диоксида коллоидного Находятся в, в интервале 300-400 квадратных метров На 1 грамм основного вещества Что это значит? 1 грамм диоксида кремния В коллоидной форме Он способен Способен Сорбировать Поверхность площадью от 300 до 400 квадратных метров. Просто себе представьте, 1 грамм и там, 300 квадратных метров. Это поверхность сорбации. То есть впитывание различных э, вредных веществ, примесей. То есть если 1 грамм вот этого вещества находится во взвешенном, в коллоидном состоянии в вашем организме, то вот примерно 300 метров поверхность крови различных жидкостей очищается, да, притягиваются различные вещества и выводятся полностью из вашего организма. Ну, об этом мы сейчас поговорим подробнее. При попадании в воду он обладает такой интересной особенностью, он присоединяет к себе гидроксильные группы и формирует сложную пространственную структуру. И особенностью вот этих гидроксильных групп является то, что они начинают сорбировать молекулы токсинов, избыточных продуктов, тяжелых металлов, продуктов обмена веществ, антигенов, микроорганизмов, и это все происходит на поверхности вот этих частиц, то есть они вместе с водой вот входят в какую-то реакцию и начинают сорбировать все эти вещества. И в местах связи оксида кремния с гидроксильными группами вот начинается вот эта сорпция. Они вот притягивают к себе вот эти вирусы, антигены, там различные вещества, которые нужно вывести и выводят из организма. В водной суспензии таких частиц очень много, и их суммарная ассорбционная площадь становится очень большой. Как я уже показал на предыдущем слайде, ну, огромная, огромная площадь сорбции. Сорбция идет на поверхности, поэтому он может диоксид кремния может фиксировать и выводить вещества с любой, в том числе и с очень большой молекулярной массой. Например, аллергены и микроорганизмы, они намного больше по массе, чем вот этот индивидуальный диоксид кремния, связанный с водой. Но он имеет, обладает такой особенностью, он притягивает вот этот микроорганизм и выводит его наружу. Именно поэтому такой продукт показал свою эффективность, диоксид кремния в коллоидном состоянии, он показывает свою эффективность при лечении различных аллергий. Друзья, ну сейчас я записываю это видео, сейчас весна. И очень многие люди, я знаю, страдают вот этим недугом. У нас есть решение. В просвете желудочно-кишечного тракта он связывает и выводит из организма различные эндогенные, экзогенные и токсические вещества различные природы, которые включающие патогенные бактерии, бактериальные токсины, антигены, аллергены, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, а также некоторые элементы, продукты обмена веществ, в том числе, Э, билирубин, мочевину, холестерин, липидные комплексы, продукты распада алкоголя, метаболиты, ответственность за развитие эндогенного токсикоза. Преимущественное выведение токсинов э, с сохранением нормальных компонентов флоры и полезных веществ связано с переизбытком э, патогенных структур в кишечнике и плохой фиксацией их слизистой оболочки. Важный момент вот на этом слайде. Нормальная микрофлора достаточно плотно фиксирована между ворсинок и кишечника, поэтому активно не выводится. То есть диоксид кремния коллоидный обладает удивительной способностью выводить различные микробы и бактерии, но при этом нормальную микрофлору он не выводит из организма. Это вот очень хорошая новость. И э, еще один момент, на который стоит обратить внимание, после приема внутри, внутрь э, диоксида кремния, он не расщепляется и не всасывается. То есть диоксид кремния, э, попадая в желудочный сок, э, в резко э, э, агрессивную среду, там кислота, насколько вы знаете, он не расщепляется. Он не расщепляется на составляющие и не всасывается, то есть он не является источником кремния как такового, но он обладает мощнейшими сорбирующими свойствами, и он полностью выводится из организма естественным путем, причем в неизменном виде. И вот настал момент, собственно, ну показать, о чем я все время вам рассказывал, о продукте, который у нас появился больше трех недель назад и уже себя хорошо зарекомендовал. Хотя многие его не попробовали, но по причине того, что не знали, что это такое. Называется продукт Сиамакс. Правильное название – это концентрат напитка Сиамакс. Его количество – это 100 мл. Вот так он симпатично выглядит. И этот напиток обладает очень высокой активностью по выведению из организма эндотоксинов, альдегидов и других продуктов переработки ядовитых веществ. Почему я об этом рассказываю? Для чего создан был этот продукт? Этот продукт э, не является вот, эксклюзивной разработкой компании «Аврора». Это просто один из брендов, под которым мы его продаем. Но продукт, проверенный уже временем, и вот через один слайд я вам э, кое-что покажу. Очень интересная интересную информацию. Это проверенный временем продукт. И так получилось, что разработчики э, пришли и к нам, мы им очень нравимся. И э, сказали, что они бы хотели продавать этот продукт э, только через нас. Речи не идет ни о каком эксклюзиве, не поймите меня неправильно. Но э, речь идет о том, что компания «Аврора» приобрела э, великолепную возможность продавать проверенный временем, э, с большим количеством отзывов и прекрасных результатов продукт, э, через нашу сеть по очень привлекательной цене. Создан продукт был для того, чтобы помогать людям после алкогольной лекарственной интоксикации организма, после тяжелых физических нагрузок и тяжелой умственной работы. А также это такой вот, скажем так, палочка-выручалочка, вот если отравились, либо вас мучает аллергия, ну, либо что-то произошло, занесли в организм, либо просто хотите почиститься. Для, в нашей концепции здоровья присутствует такой пункт, так, как очистить организм, и вот это великолепный сопутствующий продукт для глубокой очистки нашего организма от эндотоксинов, продуктов распада различных едов которые мы получаем ежедневно из окружающей среды по причине того о чем я рассказывал в первых же слайдах нашей презентации этой презентации действие продукта он избавляет организм от вредных веществ о чем мы уже говорили он как побочный эффект приятный укрепляет ногти ускоряет рост волос я вот буквально за полчаса до начала записи этой презентации встретился с моей старой знакомой, очень милая женщина, которую очень сильно люблю и уважаю, которая является потребителем компании Аврора вот наверное с первого дня существования Авроры, и она мне рассказала, что она сейчас проходит лечение онкологическая химиотерапия, если кто знает, что это такое. И она уже вот несколько недель использует Сиамакс. Как только он появился, я сразу же его принес ей. И она говорит, удивляюсь, но волосы не выпадают. Ну вот, буквально полчаса назад я получил такой интересный отзыв об этом продукте. Он способствует восстановлению и очищению кожных покровов. Он помогает поддержать оптимальный вес, ну, благодаря тому, что выводит нечто лишнее. Помогает поддерживать вес, ускоряет оздоровление организма, помогает организму лучше усваивать питательные вещества и витамины. Но тут я хочу вот что сказать. Очень важный момент. Внимательно выслушайте меня. Во многих источниках я прочитал, что не стоит принимать этот продукт в момент, когда вы принимаете какие-то лекарственные препараты, потому что если вы принимаете Сиамакс и лекарства одновременно, то Сиамакс ослабляет действие лекарственных средств. Поэтому нужен перерыв, хотя бы 2-3 часа, для того, чтобы если вам необходимо принять какое-то лекарственное средство, чтобы оно просто работало. Но если вы принимаете Сиамакс и через 2-3 часа Принимаете какое-то лекарство, то действие лекарства будет сильнее, более явно выраженным, более эффективным, потому что организм почистит себя от токсинов, выведет те токсины, которые в нем присутствовали в тот момент. И вот то, о чем я рассказал. Дело в том, что разработчики провели несколько клинических исследований, и, и, внимание, ключевое слово, исследования, а не испытания. Испытания проводятся тогда, когда мы имеем дело с лекарственным препаратом. В данном случае речь идет о добровольном исследовании в нескольких клиниках. И вот справа находится даже фотография результата исследования, которое проводилось в Рязанской областной клиническом наркологическом диспансере. Это было добровольное исследование, но были получены очень интересные результаты. И вот я здесь на слайде даже выписал тезисно несколько моментов по поводу результатов исследования. При использовании продукта, при купировании клинических проявлений алкогольного абстинентного синдрома у больных хроническим алкоголизмом неогр... неоднократно получены положительные результаты. Снижение остроты клинических проявлений алкогольного опьянения наступает через 20-30 минут. А, о чем это говорит? Отравление. Выводится 20-30 минут, продукт работает. Применение напитка приводит к быстрому выведению значительного количества этанола и других токсических э, веществ желудочно-кишечного тракта из крови, снижая их негативное действие. Благодаря высоким сорбционным свойствам напиток рекомендуется принимать при алкогольных отравлениях, а также для купирования и предотвращения алкогольного абстинентного синдрома. И опосредованно способствует уменьшению проявлений токсичных реакций и снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации. И справа вот как раз вот есть это исследование, вот оно реальное, оно живое и получены хорошие результаты. И еще одно исследование было проведено уже в, в другом месте, да, и вот вы справа можете прочитать, это онкологический диспансер, тоже проводилось такое Небольшое исследование, но с достаточно большой выборкой большое количество пациентов. При использовании продуктов в целях обеспечения лучшей переносимости больными лучевой и химиотерапии были получены положительные результаты. В результате применения функционального напитка для детоксикации организма было установлено уменьшение симптомов интоксикации, вызванных опухолевым процессом, адсорбция и выведение различных эндотоксинов, Уменьшение токсичных реакций при проведении полихимиотерапии, улучшение переносимости лучевой терапии. О чем это говорит? Где лучше всего проверяется? Там, где большое количество людей с определенными эндотоксикациями, фактически отравлением организма. И которые в управляемой среде можно просто сразу проверить, насколько лучше или хуже они переносят тот или иной препарат. Было проведено такое исследование и были получены шикарные результаты по этому продукту. Но я думаю, что э, говорить много о том, насколько хорошо работает продукт, даже не нужно, потому что уже получены результаты уже у нас. Как я сказал, уже три недели мы этим продуктом пользуемся и э, результаты, мягко говоря, радуют. Дополнительная информация, данные, которые вы можете их прочитать на этикетке, вы можете посмотреть на сайте, это состав, все очень просто, вода, диоксид кремния. Но что здесь важно знать? Это размер частиц. Я буквально вчера разговаривал с производителями и задал вопрос размера частицы. Дело в том, что чем меньше вот в, вот в этой взвеси да, сами частицы находятся, тем больше площадь абсорбции, да, так вот, здесь мы имеем размер частиц от 5 нанометров, то есть частицы очень маленькие, то есть взвесь она обладает очень-очень большой, вообще колоссальным способностью притягивать к себе токсины, это большая площадь. Рекомендации по применению, Перед применением нужно заболтать. Почему это делается? Потому что может выпадать немножечко в осадок. Добавить 3 мл концентрата. Ну, это примерно 1 чайная ложка на 0,2... От 0,2 до 1 литра воды питьевой. И все в течение дня вы можете употреблять этот раствор. Если же это уже от себя. Не то, что написано на сайте, не то, что написано в рекомендации по применению. Если же, ну, вы отравились, либо почувствовали, что очень хорошо отпраздновали пятницу, вот, кстати, сегодня пятница, многие говорят, празднуют, рекомендация перед отходом к осну употребить ну, двойную или тройную дозу этого продукта. Я вот даже разговаривал с Казаром, Казар просто его, так, просто берет глоток, выпивает и ничего. Но я все-таки рекомендую его смешивать с водой. Для того, чтобы он попадал правильно, куда надо, все-таки нужно, чтобы взвесь с водой образовалась, и просто его выпить и ну, понаблюдать за собой, с утра будет все ясно. Энергетическая ценность, это мы обязаны писать на пищевых продуктах, это 0,1 килокалория, практически 0 килоджоулей. Пищевая ценность, белки 0, жиры 0, углеводы 0. Ну, если вы посмотрите на состав, вы поймете почему. Противопоказания, индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Ну, тут очень важный момент, дело в том, что в разных научных источниках, я проштудировал много статей, много чего прочитал, и выяснилось, что на диоксид кремния бывает аллергия, но очень-очень редко. Это очень редкий случай. Но если вы вот один из нескольких миллионов людей, такой уникальный, и вы точно знаете, что на диоксид кремния у вас есть непереносимость, ну, просто рекомендуем не использовать этот продукт. А так он совершенно спокойно выводится из организма, но при этом, когда он выходит из организма, он за собой прихватывает большое количество разных веществ, которые нам просто не нужны. Форма выпуска – это PET-бутылочка объемом 100 мл. По поводу, хранения. По поводу хранения, очень важный момент, хочу обратить ваше внимание – он э, этот продукт не стоит держать в холодильнике потому что если вы держите его в холодильнике то он лучше выпадает в осадок и он просто портится поэтому хранить нужно в темном э, сухом месте э, Нагревать ничего страшного с ним не будет, но лучше все равно не нагревать, но просто комнатная температура. Храните где-нибудь, там можете на кухне у себя хранить, там в ящике, как угодно, но э, холодильник ему не требуется, не храните этот продукт в холодильнике, для того, чтобы он не образовал осадок. И с осторожностью вот беременным при токсикозах, в принципе, можно его использовать, но просто проконсультируйтесь с врачом, если не уверены, проконсультируйтесь. Слышал, что токсикозы тоже очень хорошо снимает. Ну и цена этого продукта в России 750 рублей, 10 баллов. Ну это примерно 12 евро. Прошу любить и жаловать этот продукт. Рекомендую его вам попробовать. Продукт действительно классный, удобный, безвкусный абсолютно, но очень эффективный. И нам он очень нравится. Итак, друзья, вот что я хотел рассказать по поводу нашего нового продукта, по поводу Сиомакса. Пишите комментарии, пишите письма, с удовольствием получаю от вас реакции, первые реакции по результатам. Всегда с удовольствием их читаю. С вами был Ник Шестаков, компания Аврора. Всем вам хорошо.